Коллеги. С вами Саков Роман, компания Admiromarkets и я рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому поговорим о том, что необходимо ожидать трейдерам-инвесторам на этой неделе, ну и в целом судим то, как открываются рынки. Но ну, а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ну а появившиеся вопросы оставляйте, конечно, в комментариях. А важно отметить то, что неделя завершилась, ну я имею в виду прошлой недели завершилась, в несколько негативной зоне, и сегодня данный настрой также продолжается. Но в целом мы видим коррекцию на фондовом рынке, американского доллара что пока как раз говорит о сохранении вот таких коррекционных настроений да ну в плане того что мы коррекцию можем на рынке увидеть соответственно сегодня в сша выходной день мартина лютера кинка поэтому акции торговаться не будут фьючерсы торгуются но тем не менее низкая волатильность пока в любом случае по американскому рынку будут наблюдаться. В целом, давайте посмотрим, какие новости мы можем ожидать на этой неделе, для того, чтобы быть в курсе всех событий. И посмотрим, как всегда, экономический календарь, который есть в MetaTrader 5. понедельник будет менее активный день. Затем вторник – это индекс экономических настроений. Будет опубликован по Германии в среду выступление председателя банка Англии Бейли. И четверг уже будет решение... ЕЦБ по процентной ставке. То есть, здесь вот, пожалуй, самое значимое событие на этой неделе это решение по процентной ставке. Но опять же, скорее всего, здесь мы каких-то либо изменений пока не увидим. Ну и также пройдет пресс-конференция Европейского Центрального Банка. Ну и пятница закроется неделя данными по розничным продажам, да, как в Великобритании, Канаде, Австралии. Ну и собственно продажи на вторичном рынке жилья выйдут также по США. Ну и плюс, также важно отметить то, что сезон отчетов также стартовал, сейчас компания отчитывается за четвертый квартал 2020 года. И... Здесь тоже важно понимать, что если компании покажут себя лучше, да, чем ожидали, лучше, чем прогнозировали, то, опять же, да, дополнительного вектора движения именно для фондового рынка здесь мы можем получить. Ну, а теперь, если брать по уже непосредственно инструментам, давайте пробежимся, как всегда, начнем мы с евро-доллара, для того, чтобы посмотреть, что сейчас на текущий момент происходит. У нас сохраняется коррекция. да. Я напомню, что я для себя также рассматриваю возможность присоединения по тренду, то есть еще, возможность купить евро пару евро-доллар. Была первая попытка, здесь мы обновили локальный минимум, то есть здесь уже еще одна волна снижения пошла, поэтому сейчас жду также остановку для того, чтобы заходить на продолжение роста. А в принципе, в область 1.20 мы можем еще вполне прийти, то есть это коррекция там порядка 50 пунктов от текущих уровней. А если там мы остановимся, то я также для себя буду рассматривать возможность входа на продолжение роста. Пока здесь нет признаков остановки вот этого нисходящего движения, которое мы видим по евро, как только это произойдет, я Буду также искать возможности евро а, покупать По британской валюте тоже здесь мы увидели коррекцию Собственно коррекция началась в пятницу и продолжается и сегодня а, в понедельник Соответственно здесь с точки зрения уровня для входа Я также для себя рассматриваю вход по тренду Вход по данному а, восходящему движению Соответственно с текущих уровней конечно не самое оптимальное <как> пока входить Но и в любом случае пока нет сигнала на а, в, возобновление роста а, Собственно упасть можем в область 1.3450 Можем даже до 1.3400 ровно сходить. Другими словами, чем ниже мы упадем, тем в принципе нам будет это интересно с точки зрения открытия позиций. Поэтому также по британской валюте жду. Жду остановки и также буду рассматривать возможность входа на продолжение тренда. Пары, пара американский доллар, канадский доллар также сейчас корректируется от минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Здесь неплохими уровнями для входа на продолжение нисходящего тренда это область 1.2960. Можем, конечно, и раньше завершить вот данное восходящее движение, которое началось опять же в пятницу, но будет опять же зависеть от того, где мы сможем остановиться. Я для себя жду коррекцию, то есть сейчас коррекция уже началась, теперь буду ждать ее на завершение, дальше принимать уже дальнейшее решение по входе в сделку. А по паре американский доллар, японская, и на здесь позицию я для себя продолжаю держать, опять же здесь пошел сценарий отработки как раз завершения вот восходящей коррекции, которая у нас была с начала января. Мы перешли в фазу нисходящего движения, сейчас опять же этот сигнал также пока остается. Позицию продолжаю держать. Стоп-лосс уже перенес на максимум, который был сформирован в четвергом. После обновления минимальных значений, которые были, соответственно, 13 и 14 числа я перенесу стоплость уже за максимум, который был сформирован в пятницу, то есть буду перемещать стоплость по направлению данного движения, пока он у меня остается на максимум 14 января, поэтому продолжаю держать данную пару. Австралиец также продолжает корректироваться, уже неплохие уровни для того, чтобы искать покупки и та же самая картина с новозеландцем, то есть здесь даже еще чуть лучше мы скорректировать. но опять же здесь важно понимать, нужно дождаться вот этой остановки, когда мы вновь начнем двигаться на укрепление, так как тренд у нас сохраняется восходящий, и тогда я буду также уже для себя в позиции заходить. Золото. Золото продолжает корректироваться, мы видели еще одно обновление локальных меню, то есть здесь я для себя в начале января рассматривал возможности покупки, затем уже сценарий поменялся, здесь отложенный уровень на покупку я убрал, ну и собственно сейчас мы уже увидели новое обновление локальных меню. В целом золото все еще выглядит неплохо для того, чтобы попробовать его купить. да. Это это тоже важно. Но пока нет локальной остановки. То есть пока мы видим, что а, нисходящее движение у нас продолжается. Вот в тот момент, когда это произойдет, когда золото начнет вновь двигаться, а, обновить локальный максимум, начнет двигаться уже по, а, на укрепление, то здесь я для себя золото тоже а, рассмотрю. Пока сигналов а, входа на покупку здесь нет. Но выглядит довольно-таки тоже интересно, чтобы держать в голове, по крайней мере, в течение этой недели. А, индекс DAX продолжает корректироваться. Опять же, неплохие уровни сейчас для поиска покупок. Мы скорректировались в область поддержки а, и если буду Будут, опять же, неплохие сигналы для того, чтобы присоединиться к индексу DAX, то для себя я тоже такую возможность рассмотрю. Но скорее всего, этот сигнал может появиться завтра, послезавтра, то есть, не сегодня точно. А по SP также у нас здесь продолжается нисходящее движение. Также мы скорректировались в область поддержки. Опять же, неплохие уровни для того, чтобы купить. Да, то есть, ну вот минимальная цель коррекции, которая здесь была, она сейчас реализовалась да, в данную область поддержки. Поэтому теперь все будет зависеть от того, когда sp 500 вновь насчет свое восходящее движение. Пока с точки зрения часового таймфрейма сохраняется тренд нисходящий, да, мы пока все еще снижаемся, ну, мы снижаемся только вторую сессию подряд, собственно, началось это движение в пятницу, и пока оно продолжается. Но сегодня я еще раз напомню, что в США выходной, фьючерсы на S&P 500 торгуются, а вот акции, рынок акций будет а, закрыт, поэтому здесь каких-то, ну, важно понимать, что сегодняшний день вряд ли будет показательным, то есть в любом случае нужно будет дождаться завтра, и тогда уже а, принимать какие-либо решения, ну и вряд ли сегодня произойдет как раз вот данная смена направления, поэтому здесь я... Для себя этот момент жду и также S&P 500 рассмотрю как возможность входа на продолжение тренда. Тем более тренд сохранится восходящий и а, предпосылки пока для продолжения роста также у нас сохраняются. А нефть марки Brent. Также корректируется. У нас началась коррекция в, на прошлой неделе после как раз обновления локальных максимумов, который мы видели 13 января. И, собственно, сейчас пока вот коррекционно нисходящее движение сохраняется. Ну, нефть выросла очень быстро. Собственно, с ноября да, рост состава там, с, с, с уровня 36 мы дошли до 56. Конечно, здесь коррекция может произойти в область 52-53, это вполне нормально, но пока общий тренд здесь тоже сохраняется восходящим Это тоже здесь важно Понимать. На самом деле неделя, ну, опять же с точки зрения макроэкономических событий не самая насыщенная, но рынки сейчас ждут а, все-таки другого и а, наверное первым таким рубежом будет инаугурация Байдена, посмотрим как рынок на это среагирует. Всем желаю хорошей торговой недели, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, ну а ваши вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.